Чувак бабки делает конкретной. Чуть-чуть не успел убежать. Три полицейских стоят. Смотрите, чувак вышел из чата. Дошел вечером, и мне какой-то турок подошел. А куда ты идешь? А давай пойдем вместе. Ты сейчас ты где? В стационаре я... находишься? А ты меня в видео оскорбляешь. И как не молчат и сразу же реагируют а на такие видосы. Ты шесть, да ты шесть. Так, ну что, ребята, вот мы качаться приехали. Нормально? Тут какой кайф. Морюшко, все дела, набережная. Вот здесь мы на самокате все уже обкатали. Просто колеса все стерли самокатные. Смотрите, какой кайф. Ну, ребятки, мы с утра пораньше доехали с таксистом до границы. Из Батуми ехать буквально 30 километров или 20, может быть. Ну, довольно быстро мы приехали. За 20 минут или за 15 стоит такси около 300 рублей. И вот сейчас, через 5 минут мы окажемся уже... Турции. Представляете, вот мы пришли сюда, мы, мы все это дело планировали. Приехали специально пораньше на несколько часов. Думали, сейчас 8 часов, 9 часов границу проходим, 8-30 с дома выезжаем, а вот сейчас 9. Приходим, Бабах. А там люди сидят. Мы говорим: а вы что сидите? Они говорят, так граница закрыта. Мы говорим: смысл закрыта. Ну пандемия. При чем здесь пандемия? Ну, они-то понятно, они при чем эти люди. Они говорят, ну нам так сказали. И прикиньте, что реально закрыли все, они никого туда не пускают. Что за фигня? Говорят, что из-за пандемии только с 10 будет работать. Но с 10 это через час, а люди с 4 утра там, и вялятся. Что за бред? Почему это происходит, ребят? Ну, я... Слушайте, а водители пускают? Я сейчас говорю, тогда пойду с водителями и поеду, и с кем-то, может, запрыгну в кабину. Все, ребята, мы в Турции, быстро прошли границу. Сейчас ищем где-то автобус, который нас довезет до Трабзон. Трабзон – это населенный пункт, где есть большой аэропорт, ребята. И оттуда, с Трабзона, по Турции очень дешево летать. Ребята за там до 30 баксов улетят в Анталию. Я за 50 улечу в Стамбул и то, потому что у меня там дополнительные встречи и мне нужно ко времени. Несколько грузовиков стоит, в принципе, наверное, много даже, где-то 10. То ли дополнительная проверка, то ли что там у них непонятно. Так что если проходите из Батуми, то не приходите к 10, потому что там очередь стоит. Так довольно долго и неприятно стоять, жариться в этой очереди. Вот где, знаете, благоприятная среда для распространения вируса. А если бы все это потихонечку дело проходило, то никакой бы очереди, ничего не было. Вот мы уже и в Турции. Вот здесь, около вот этой мечети, должны стоять уже таксисты. Пойдем искать. Вот смотрите, видите, сзади автобусы стоят. Вот они, вот вы сразу выходите из границы Грузии. Вон она, там еще Грузия. Вот сразу здесь выходите. Сразу будет куча таксистов. К ним, конечно, не соглашайтесь. Идите вон автобус. Автобус муниципальный. Он ездит каждые 30 минут. И все. Стоит сколько, я пока не знаю, но вот сейчас я вам уже напишу, поскольку уже я теперь знаю эту стоимость. Это первое. Второе, есть таксисты. Таксистам сели вот те женщины, которые сильно торопились. Они нас ждать не стали, в принципе они нам помахали. И они говорят, нам с такси. Я говорю, сколько стоит? 6 тысяч рублей, ребята. А вот люди, смотрите, на грузовичках стоят тоже в большом количестве. Им нужно попасть в Грузию. А я вот прихожу к магазину. У меня, кстати, ребята остались в кошельке как раз турецкие деньги. Сейчас я расплачусь ими. А еще, знаете, какая хитрость была? Мы подошли к автобусику, мы знаем, что они каждые полчаса ходят. А автобусник берет и сажает вот этих наших знакомых новых, которым нужно было быстрее, в такси. И такси: давай, бро, давай, давай, давай, и 6 тысяч типа. Мы такие подходим к нему, говорят, слушай, а нам на автобусе надо ехать. И он говорит, не, не, не, кураем, баран, кураем, баран. Все, закрыто, курань баран. Мы видим, что автобус открыт, и он точно поедет. А он специально, вон он водил, сидит, он специально, походу, откатик имеет и, и в такси людей сажает. Типа, нафиг мне приносить бизнесу прибыль, знаете, если я могу с такси, и тут кэшем тебе тыщеночку дадут, знаете, вот такая вот история, ребят, знаете, что автобусы точно ходят, у них расписание, он никуда не денется, он позвонил сейчас хозяину, хозяин сказал, ну, конечно, едь, поэтому сейчас вот народ соберет, сколько сможет, 2, 3, 5, и мы по-любому поедем. Все, ребят, буквально за пару часов мы доехали до аэропорта Трапзона, он там стоит наш автобус, который нас довез, вот по этой трассе, прям близко, вот это наш аэропорт ребят, попали в аэропорт, пойду получать билет. Они улетают через час, я улетаю где-то через 20 минут, наверное. Короче, а что по поводу Грузии? Чем она? Отличается ну, сильно от Турции? Что думаешь? Ну, отличается в лучшую сторону. Да, отличается. Мне кажется, ребята, мы даже сегодня заметили, да, как Мы говорили об этом, что только Батуми в Атуме недооценили. Да, потом и недооценили, мы только в Грузии, только в Турцию ступила наша нога и сразу как-то прямо отличается. И грязь кругом, и люди грубые, как нам показалось, не знаю, я уж не думаю, что мы предвзято относились, потому что мы не можем предвзято относиться, мы примерно одинаковое время провели, что тот отпуск посетили Турцию, да, разную Турцию посмотрели, что в этот отпуск мы были и в Тбилиси, и в Батуми, и однозначно пока лучше это Батуми, в Батуми 100%, поэтому мы сюда вернемся через пару месяцев, да и вам покажем, как изменился Батум. Вот мой самолет. Даже как-то грустно улетать. С друзьями мы уже как родные стали. Вместе две недели жили, отдыхали. Плавно-плавно перехожу в рабочий ритм, плавно выдвигаюсь в сторону своей страны, где я проживаю последние несколько лет. Так что все хорошо. Путешествие продолжается. Короче, вот, снял отель в самом центре, в самом сердце. Мы здесь уже с ребятами все облазили, здесь уже жили много раз в разных-разных в разных, разных отельчиках, в этом я еще не жил. Стоимость его 90 евро за две ночи, по 45 евро. Вот, ребята, чистенький, хороший номер, в центре, вон там можно покушать, я там уже ел. Не знаю, кстати, работает или нет, что-то как-то меня немножко, ребята, смущает, что происходит сейчас в Стамбуле. Как-то на такси сейчас пока добирался и довольно много заведений закрыто, просто какая-то тишина. Не знаю, может, здесь ночная жизнь, Ну да ладно, проверим вечером. И смотрите, какая тема у нас теперь здесь, в этом отеле. Они сказали, что завтрака, к сожалению, нет, потому что ковид. Ну да ладно, но они сказали, вы в любое время можете там со своей едой, водой, пищей прийти к нам на крышу. И вот мы пришли, сейчас время половины первого. Смотрите, какой кайф здесь, а? Красота ночи, правда? Че, пошли по улочкам в Стамбулу погулять, покататься на лодочке? Вот тут, видите? Женщина делает плюшки всякие разные, красота. По-моему, хорошо устроились, добрались на самый верх, вот стулья поставили. Этот корабль отходит на Принцево острова. Вот сейчас мы забираем людей, которые запрыгивают в последний вагон. Мы уже отшвартовали, сейчас будем трогать. Ребята, ну что, вот она, Голландская башня. Очередь довольно большая, поэтому в этот раз не пойдем были в прошлой. Что, ребят, хочу заметить, что очень мало русских туристов. Ну, то есть даже вот вы сами посмотрите сейчас, я не вижу ни одного человека из сверхдержавы. Никого. Видите? Очень странно. Хотя сейчас границы, в принципе, открыты, но Турция, тем не менее, мало кого интересует. Смотрите, чувак вышел из чата, покинул чат. Оп. Нормально. Короче, такой район не туристический, куда-то забрели. Идем на рыбный рынок, чтобы покушать, собственно, рыбу. О, смотрите, скоро за ставят три бутылки друг от друга далеко. Мяч в них проходит в эти ворота. То есть реально невозможно просто их таким образом их ставят, чтобы ты просто не сбил их три сразу. Ну и ты платишь бабки, короче. Если выиграешь, они он тебе обещают там в пять раз больше. Но сбить их невозможно сразу три. И никто это что-то не поймет, все ему платит охотно. Но если мяч проходит между ворот, каким образом ты взобьешь их? Три. Невозможно. Чувак бабки делает конкретный. Опа, смотрите. Чуть-чуть не успел убежать. Три полицейских стоят. Помимо этого, еще вот какой-то борзый чувак подошел и а его парня задержал. Блин, мне что-то даже парня жалко, у него такое лицо испуганное. Ну, выпишу штраф, ну что делать. А вот это толстый, видите, он шел в самом начале и его быстро задерживал, пока полицейские не подошли. То есть поняли, да, как они работают? Не чисто полицейские сами идут и вылавливают, а тут много таких вот всяких, ну, видимо, не совсем легальных бизнесов. Чувак торгует водой там дальше, вот эти вот шарики, мечи. Он так оглядывался по сторонам, опасаясь. Вообще, ребят, беспредел, смотрите. Все идут, красный свет у нас, красный. А людям все равно. И, и водители поступают таким образом. И, соответственно, пешеходы считают правильным идти на красный и не пропускать водителей. Такая фигня. Между, между, между. Чик-чик-чик. Оп, опять. Это красный, ребята, это красный свет. Представляете, красный свет, смотрите. Увидели на столе? Такие разные-разные купюры. Какие-то 2 250 иракских. Вот 20, непонятно каких, 200, тоже не ясно, 1000. И вот у нас есть 50 рублей отечественные, отечественные, поздравитель. Мы сейчас тоже туда положим, надеюсь, его не украдут. Ребят, зашел в такой магазин, просто к чаю вечером купил какую-то пахлаву, еще какой-то сладости. Со всеми, с кем можно сейчас Сейчас уже ребят, реально устал, ребят, Два месяца отдыхать. И вот мне сейчас работа будет не просто в кайф, а просто, я не знаю, Конечно, будет доставлять удовольствие. Мне это и интересно будет, ну, потому что я реально соскучился и по машине, по тачкам. Ну, понятно, что мне это надоедает. вы, это, вы это может быть, и радуетесь. Там машина разные, да? Вам это нравится. Я вижу по Инстаграму многие пишут. Хорош отдыхать. Нас это уже злит но мне работа тоже, ну надоедай, поймите, любая работа надай хоть ты в офисе будешь большие бабки получать, сидеть кайфовать на 20 этаже но, тем не менее, ребят, кто-то <coughs> оставлял комментарии я их довольно часто, эти комментарии вижу, может быть, люди пытаются меня как-то задеть и пишут о том, что ну что ты по, по дешевым странам ездишь, давай съезди, у тебя там только много разных стран ты съезди куда-нибудь, ребят, я каждому стараюсь отвечать, но всем ответить невозможно поэтому отвечаю вот один раз и в видео, ребят, я езжу по дешевым странам, как вы говорите почему в кавычках, потому что я здесь потратил довольно много денег я бы мог, я не знаю, в доминикана или в, э, ну, вообще в любой стране, блин, мира отдохнуть два месяца, знаете в All Inclusive, там, в каком-нибудь Мексике, отель по 150 долларов в сутки два месяца я вам, я вам скажу, ребят, по секрету, что я здесь столько же денег примерно достал два месяца по 150 если тратить в сутки All Inclusive, я на, потратил, пример, не примерно, а не меньше точно этого я довольно много потратил, но ну, меня это не смущает, потому что я, я получаю удовольствие, мне кайфово, мне хорошо Короче, я, встречаюсь, я приезжаю в эти страны, которые рядом с Россией, вокруг России, исключительно потому, что сюда могут прилететь мои любимые и дорогие друзья из России. В Домикану они прилететь не могут, потому что довольно дорого из России лететь. В Мексику они не могут, а вот сюда, потратив 5-7-10 тысяч рублей и приехав в эти страны, они могут. И поэтому я в первую очередь хочу встретиться с ними. Мне приятно продолжать поддерживать наше общение и дружбу с теми людьми, которые когда-то приезжали и поддерживали меня. И этих людей вы все видели уже и в прошлых видео моих это и Евгений из Волгограда. Привет, Женька и Настя, его супруга, это и Валентин и Екатерина из Сочи. Это и другие мои. Много, многих, много друзей вы всех видели. Очень приятные люди. Я вас с ними тоже знакомлю. Но следующий свой отпуск может быть я начну. Ну, однозначно, я посещу Грузию. Она мне, блин, супер! Она очень мне понравилась. Я знаю, что она правда недооценена россиянами почему-то. Надите возможность, ездить сюда. Если вы хотите в Турцию, пожалуйста, не едьте в Турцию. мне. Я, я первый раз его хвалил, помните, когда сюда приехал, но потому что я нигде раньше не был. Мне она понравилась. Сейчас я понимаю, что это, ну, прям, сказать дно, да no", наверное, слишком грубо, но не сравниться с теми странами, в которых я был последние его вот два месяца, да. Это Кипр и Грузия. Но Грузия даже круче, чем Кипр. Потому что на Кипре цены даже иногда, мне кажется, не, не кажется, я уверен в том, что они дороже, чем в Америке. С какой стати вообще непонятно. И, ну, просто может быть так, значит, для галочки там побывать, может быть, и стоит. Но если вы хотите полететь и просто кайфануть и получить удовольствие и от всего от того что вас окружает и от еды вкуснейшей и от цен и от недорогих дешевле чем в сочи то это однозначно грузия поэтому я и туда вернусь а встречу отпуск может начну каких-то приближенных вокруг америки стран побуду там некоторое время ну один потому что я вам уже поясню почему потому что потому как говорит путин да потому что потому погнали отдыхать и есть с щечком. сладости турецкие. Смотрите, ребята, мне кажется, очень хороший выход. Мусор хранить не в баках наверху, а под землей. Здесь вот такие есть приемники. Ты нажимаешь педаль, мусор туда кидаешь. Подъезжает машина, этот бак. Оп! И пожалуйста, поехала машина. По-моему, красота. Короче, ребята, иду гуляю по улочкам, иду в кафешку в одну, и, видимо, у них такой прикол, помните, в прошлый раз я вам рассказывал, когда я шел вечером, и мне какой-то турок подошел, а куда ты идешь, а давай пойдем вместе, а я хочу пивка побить, так покушать, я пойдем, я знаю, место, сядем в такси, ну, короче, какой-то бред понес, я же думал, как это, чем закончится, я за ним пошел, потом он говорит, в такси, я говорю, нет, чувак, давай, бай, сейчас опять два турка подходит, это вообще, а ладно, по ну, девчонкам, ко мне тут что подходить, что они меня развести хотят. На, на пиво, у меня их угощу или что, я не понимаю вообще, в чем прикол типа, говорит, а, hello, такой подходит, что-то пытается на английском а, а метро не знаешь где? я понимаю, что он местный я говорю, не, я не знаю, а может быть, говорю, может быть уже закрыто? я говорю, может быть уже закрыто, я не знаю я иду дальше, он говорит, а ты откуда? я говорю, из России, он говорит, о, из Москвы, я говорю, да, он говорит, о, привет, как дела? хорошо, и за ним второй друг идет а что ты делаешь? он говорит, а куда ты идешь? и за мной таки иду, знаете, я иду направо, наверное, за мной я говорю, с друзьями встречаться иду а, понятно, ну, пока сразу все, я не интересен что за фигня, что за развод то есть они к пацанам вот так вот настойчиво пытаются втереться в доверие пообщаться, а как они к девчонкам, я вообще не вот Здесь. а, еще у них, ребят какой-то прикол говорить, что они из Кипра то есть он говорит, а ты откуда? я говорю, я из России а он понятно, что местный, он говорит, а я из Кипра я говорю, а, ну, с северного Кипра, да, наверное? Такой, ну, да, да, да, то есть это, видимо, тоже должно, наверное, каким-то образом сработать я, наверное, должен удивиться и заобщаться с этими ребятами. Черт знает. Короче, иду, ребят, видите. Что днем, что вечером всегда лучше пешком, ребят. Я это изучил еще в прошлый свой отпуск. Помните, когда я машину здесь арендовал? Она здесь нафиг не нужна. Вот они все стоят друг другу сигнально постоянно. Салам, салам. Салам, салам. Я отсмотрел твой видос. Так последний где в Грузии. Mm -hmm. Mm -hmm. И ты там говоришь, типа, вот в Грузии выходят их не старшие из-за своих сыновей, там младших, а в России прячутся. Я тебе скажу так, я сам владею Кавказом, Северной сети никогда такого не было, я отношусь к России, правильно получается? Значит, ты говоришь, что мои отцы и мой дедушка, когда какой-то конфликт, митинг, они, получается, прячутся, да? Слушай, ну надо пересмотреть, я уж не помню. Сумел, виду, пересмотреть, я не помню. Как? я не говорю, надо пересмотреть видео, я уж не помню, что я там говорил. Я, наверное, говорил о том, что в России зачастую взрослое население не выходит на протесты, да и вообще протестов в России в принципе нет. Вот именно, Ширманов. Я до этого к тебе нормально относился, есть и там что-то делать, но когда что-то ты говоришь, вот когда, это как получается, когда что-то говоришь, говори конкретно за кого или как что. Ты взял и обобщил, просто тупо обобщил. И этим ты, поверь мне, не только мой народ наметай в свою сторону. То, что ты в Америке, не думай, что если ты что-то скажешь, что тебе не придется за это отвечать. Ну так сделай так, чтобы мне пришлось, сделай так. Зачем, Зачем говоришь? Сделай так, чтобы мне пришлось отвечать. А не оскорбляй меня в сообщениях. Зачем ты меня оскорбляешь? Уехал, с, с, слился или что то там написал? Ты меня оскорбляй, а ты меня в видео оскорбляешь, публично. Окей, ну а ты, зачем ты мне это пишешь? Ну так сделай, ты же сказал, что если я в Америке, это ничего не значит. Так ты просто делай, зачем ты меня предупреждаешь? Я тебя не оскорблял, тебе показалось. Как ты не оскорблял? Ты даже оскорбив людей, которые тебя смотрят, твой видос, кто тебя поддерживает, получается их не отцы, их еды, короче... Нет, Слушай, тебе ты ошибаешься, тебе стоит пересмотреть видео, и нет, ты нет, поймешь, что ты, я не пытался никого-то оскорбить. Что. Ты видео. Я что его так, и ты там что, увидел оскорбление в свой адрес? Так, и в свой адрес? Не мой адрес, в адрес моего народа, моих старших. Отцов. Так в чем она заключалась-то? Ты что-то по такое ощущение, что ты просто поскандалить хочешь? В чем она заключалась? В, в том, что ты сказал, послушай в чем? В том, что ты сказал. В России говорят, старшие, когда какой-то митинг или что-то берут, прячутся и боятся выходить. Никогда в Осетии сколько раз митинги были, мои старшие, все со времен никогда осетили. А какие митинги? Какие митинги в Осетии были? Расскажи. За, э, Чельдиева, не знаю, кто-то кого-то... В по... любом варианте, любом варианте. Они не из-за этого выходили, они выходили за своих детей, за свою молодежь, чтобы их не обидели, чтобы в дальнейшем им все было хорошо. Так конкретно И, за какие человек... митинги расскажи, конкретно? Ты, говоришь, ты, ты, ты мне говоришь, конкретно, конкретно говори про людей. Вот я тебе говорю, конкретно говори тоже, тоже про людей. Про людей. Вот говорю, тоже митинги, про людей. это я образно говорю, вообще, когда что-то либо происходит, сперва выходят наши старшие, чтобы они, они... Чтобы не произошло ничего... Ну, за нас выходят, за, за нас, за младших. Ну хорошо, отлично, я рад за вас. Твой отец рад... хорошо, послушай! Я послушай, вас, я послушай твой отец за тебя не переживает. Если что-то случится, он за тебя выйдут. Не... Я не понимаю, что ты хочешь от меня-то? Ты зачем мне позвонил? Зачем такие видосы выставляешь? Я выразил свое мнение и буду дальше это продолжать делать. То есть я не понимаю, я что тебя смущает. Я не понимаю. Что тебя смущает. Ну, ты, ты пользуешься знающим, знаешь, знаешь, как я тебе хорошо. Это, это, поверь мне, не то. Ну, я тебе одно скажу. Самое стрёмное для пацана, для мужика, для пацана это касается. Самое стрёмное в этой жизни знаешь, что я тебе скажу? Так. Когда ты боишься приехать в свою страну, это тебя касает. Так. Ну так там преступный режим сформировался, благодаря таким молчанам как ты, которые молчат и говорят, нет, мои отцы выходят. Ты сам пойди, да давай против Путина выйди, ну, ты, что ты? Ты? Атаки, я, А что ты делаешь? Такие, я, Ты шесть, ты шесть, ты уехал как фашист. в Америку, ты уехал как в и парафини, свой народ. Свой же народ. Тебе не стрёмно. Вот она, что. Свой же народ А я не а понял. Что? Я это не это народ. Я путинский режим это преступный. Режим. Который Мы ты поддерживаешь. Базару нет. Говори именно за путинский режим. Так я за него говорю. Их... тебя нормально все? Короче, ты все хорошо себя чувствуешь? Все. Ты, ты, все хорошо чувствуешь? ты что, ты городишь Что-то нечет Ты посмотри. А ладно, а ладно хорошо ты сейчас ну, ты где ты, в стационаре я... находишься в или в или, или, находишься или где вот эти твои знаешь подколы которые знаешь малолетний подкастан Стационарный, стационар где я нахожусь там я нахожусь я нахожусь на своей родине в россии на кавказе во владе кавказе а горжусь горжусь да, а ты прячься, я на родине у себя, я ну, встаю с отеческими Воздух, с а ты, а ты, братишка, находишься далеко от своего дома. И тебе должно быть ну так сложились обстоятельства. Мне стрёмно должно быть за что? За то, что я не оказался в СИЗО, а оказался в свободной ты слушай, стране? Ты не осилил, послушай, послушай. Изначально, если у тебя жопы нету, вот ты что-то начинал, если ты знал, что у тебя жопы нет, куда ты лезешь? Зачем ты лезешь туда, куда есть, где ты не осилишь? Сколько ну против блогеров таких, как ты. Послушай тогда, сколько блогеров таких, как Ян, вот, Кантилевский, сколько они бор борются, до конца боролись, они сидят, они все равно свою, короче, как мужики, а ты взял и убежит. А, понятно. А ты как мужик что делаешь, кроме как беседуешь с блогером, который в Америке? Ты что, как мужик делаешь? Ты хоть на одном митинге что был? А что ты делаешь? Что ты делаешь? Что, от меня что это такое? Что от тебя зависит? Сидеть в квартире разговаривать с блогером? Дух есть в этой жизни? На что дух? Вот а ведь побеседовать по видеосвязи у тебя дух есть. Все. Видео. Больше ни на что у тебя духа нет. Послушай, давай, знаешь, как это я тебе вот одно Изначально смотрел видео. Ну ладно, окей, я понял, мне с тобой нечем разговаривать. Давай, чувак. Все, спасибо. Блин, связь первая. Давай, бойся, дальше. Боюсь, дальше понял. Все как скажут. Я не знаю, ребят. Я не знаю, ребят, что это было. Слушайте, блин, что за. Я не знаю, это откуда, ребята, пошло из, из Чечни, что ли. Когда все извиняются перед Рамзаном Кадыровым. Вы, ребята, вы, вы вообще с ума сходите или что с вас происходит? Что за такой тренд извинений, ты должен извиниться, ты должен принести свои извинения, ты меня обидел, расстроил. Ребята, вы живете в России, вы должны быть закалены, вас ничего не должно обижать. Вот я трус, беженец, предатель этого режима, путинского, я предал царя, я взял и уехал. Ну слабый человек такой, как вы, вот как вот этот сейчас молодой парень сказал. Ну вы-то сильные, вы-то закаленные, ребята, ну давайте, оставайтесь, боритесь. Я, говорит, борюсь, насколько мне хватает, настолько это нелепо выглядит, когда человек человек четырех стенах рассказывать не о том, что его отцы воевали где-то там, а где воевали, а где, куда ходили, на какие митинги, протесты, да это не важно, я забыл, за кого-то они выходили, очень круто, очень хорошо, ребята, но в последнем видео на ютубе, когда я выкладывал грузинский протест, я сказал, что очень классно, что у вас, ваше старшее население выходит за младшее, а у нас, к сожалению, по большой части, когда эти протесты раньше и случались, сейчас это в нынешней России это невозможно, выходили по большей части молодежь, вот что я сказал. Знаете, меня что порадовало, что очень такие, такие активные люди, старше 40, старше 50 лет, в России такое представить невозможно, да, когда там какие-то у нас там мероприятия, митинги проходили, ну сколько человек было? Ну, какое-то количество было, но было в основном молодежь, да, и принято считать, что митинги это дело молодых. А что этот человек это так возбудился, я уж не знаю, с чем это связано, ну, я полагаю, может просто захотел на ютубе побывать. Вот он говорит, ты должен был сражаться, если это не, не, не по силам тебе, ты что, блин, у человека в голове, что происходит, я вообще не понимаю. Еще раз, чтобы было понятно всем умственно отсталым, я уехал в Америку, потому что да, мне пришлось, иначе бы я оказался в СИЗО, как те ребята, о которых он сейчас говорил. Я уехал в Америку, и как там, не было бы счастья, да несчастье помогло, несчастье помогло мне начать новую жизнь, несчастье помогло мне открыть для себя весь мир, сейчас я свободный человек, в России я ничего не потерял, я только нашел в России, очень много друзей, хороших ребят, с кем я продолжаю общаться, поддерживаю это общение, мы с ними встречаемся, потерял я что, ну, ментов безграмотных, глупых, СИЗО, годы в СИЗО я потерял, может быть, в тюрьме, потерял без конечное вот это препирательство с прохонительными органами, какие-то нервотрепки. Ну и, собственно, если бы я не уехал, то и здоровье в каком-то количестве тоже оставил бы в России. Поэтому у меня все хорошо, спасибо, продолжаем звонить. Мне такой кон контент интересен. Лучше ж я буду здесь и буду с вами беседовать. Какой смысл, да? Все равно бы ну, был бы я в Краснодаре, ты же туда не поехал, вот этот вот, возбужденный парень. Ну давай по видеосвязи, раз тебе хочется в интернет. Круто я попал на ТВ, да? Круто ты попал на Ютуб. Все, ребят, время 3 утра. Я приехал в аэропорт. Короче, ребят, пока хочу Wi-Fi подсоединить. Подошел там какие-то ребята, сотрудники местные. Говорю, Wi-Fi надо подсоединить. Такие добродушные ребята. В итоге у них, правда, ничего не получилось, но время на меня достаточно потратили. Смс-ка не приходил, потом пришла что-то код. Короче. В итоге отправили меня на number four. Это вот туда прямо. И там можно паспорт отсканировать и получить какой-то там код временный. Получить один час бесплатно, ребят, сканируйте вот здесь паспорт и получаете вот такой код, распечатать его мы вводим и все на один час бесплатно. Остальное можем купить. Ребят, я прилетел в Германию. И у меня пересадка здесь два часа. На что то мы в самолете долго были. Я быстрее выходить, смотрю уже время мало, остается до посадки буквально полчаса. Смотрите, ребят, какие ковидные кабинки теперь имеются в Германии, видели? Там же и столик, и зарядка, и все, что хочешь Наверное, кондиционер даже есть Я бежал на свою посадку, а здесь вообще никого нет Странная история Что, ребятки, вот мой самолет, который довезет меня до Сан-Франциско Представляете, как интересно Сейчас я вылетаю, время 10.30 А прилетаю в 12 и этого же дня всего лишь 2 часа будут лететь. На самом деле 13 Просто время переведут Все, я нахожусь в Сан-Франциско, довольно очень просто я так перенес этот полет, несмотря на то, что 13 часов мы летели Поспал еще разок, еще разок покормили какой-то ерундой, так себе, знаете, без мяса И все, я прилетел, 12 часов дня сейчас, я уже в аэропорту, красота Сейчас чуть поработаю и поедем дальше с вами путешествовать, ребята Хоть вам и не сильно нравятся выпуски с отдыха, но отдыхать тоже нужно Уже заказал онлайн-билет от Сан-Франциско до Сакраменто 20 долларов стоит, такси, правда, 50 стоит Но все совсем по-другому, вообще другая жизнь, ребят. Вот я даже не знаю, как объяснить Совсем все по-другому Не такси, начинают таксистов, которые трутся в каждом, каждой стране, да, куда я прилетаю Заканчивая, не знаю, доброжелательностью, вежливостью людей, просто прохожих Алло Yeah, thank you. <laughs> right, okay. You. No you today, good, good. How are you? Yeah, good, good. from today? I'm going from yeah. right, good. Ребятки, вот такое у меня сегодня нужно. Короче, я нахожусь в со своим подписчиком Дмитрием. Дмитрий, привет. Блин, ребят, как я рад. Вы Просто не представляете. сейчас я вам просто поделюсь своими эмоциями положительными. И скажу, что я просто невероятно счастлив от того, что у меня есть этот YouTube-канал мой, благодаря которому я могу встречаться с приятными людьми, потому что вы все, вы все просто лучшие в мире люди. Это так круто, что я просто знаю, что мне человек написал, говорит, я вот твой подписчик, давай встретимся. И я уже заблаговременно заранее знаю, что это точно будет хороший человек. Но вот не встречаются, не встречались мне те люди, которые меня смотрят, Плохие люди, все хорошие. И это так круто вообще, что я могу благодаря моему каналу YouTube, который я когда-то начал вести, публиковать туда видео, встречать с такими людьми. Вот я сейчас с очередным таким прекрасным человеком встретился, с Дмитрием. Пообщались, провели вечер. Как раз, я, знаете, у меня же был перелет, и я, по идее, сейчас должен спать, потому что там в Турции, в Грузии, в Москве не угодно. Там сейчас ночь, точнее раннее утро, как раз тот самый сон. А у меня здесь вечер. Я не хотел засыпать, потому что ну, всю ночь я буду потом кувыркаться, непонятно, что делать. Поэтому мне надо как-то время провести. И тут Дмитрий написал, встретил меня, довез вот до отеля. Все, я сейчас как раз еще чуть потерплю, не буду спать. Завтра, надеюсь, проснусь человеком. Иду на стоянку, здесь у меня трак... Ремонт, ну, ремонтировался я вот это поставил, там стартер, то все, меняли. Завтра вам, кстати, расскажу стоимость и объем проделанных работ. И, наверное, можно выезжать, в принципе, на работу, ребят. Вот пример такой план, отель специально взял около автостанции, где мне чинит трак, он рядом прям рукой подать. Такие дела, ребят, я, блин, просто счастлив. Прям вот как домой вернулся, правда, как домой. Знаете, кого-то там это корежит от того, что я говорю, я, я домой лечу в США. В инстаграме публиковал, домой в США, ты чего? Так, у меня такое ощущение, это не то, что я написал ручками напечатал, а просто по ощущениям я дома, мне классно, я себя прекрасно чувствую, я кайфую и жив классно, и вам это желаю.